Начиная с 2006 года, фактически 15 лет на территории города Сургута работает организованное преступное, хорошо организованное преступное сообщество. Кто их наделил полномочиями-то? Я заявляю, что ты совершаешь сделку неуполномоченно. Теперь вы понимаете, как эти все древние сооружения Греции развалились. Они просто не платили за них. Ущерб зданию. Братно, Наносит ущерб зданию. Вы являетесь господином, вы являетесь высшей кастой. То Они демонстрируют, что они холопского звания, и мы вправе относиться к ним, как к холопам. Директор Русин в данном случае занимается самоуправством. Там мошенничество и самоуправство, все, в зале связи она служебным подлогом занимается она здесь нет никакой ошибки они списывают друг у друга в российской федерации за такие решения их надо уголовной ответственности привлекать И вот когда это все выучите поймете вы будете как рыба в воде вам плевать что они там делают годях позанимайтесь вы будете долбить так что мало не покажется никому они сейчас не знают куда деться от этого они обфукались почему потому что все возражения нужно опровергать, а опровергнуть-то у них способностей-то нет. Они не встречались с этим, они сами себя сделали смешными. Ну представьте себе, она суд открывает, а на ней все начинают прикалываться. Да мы слышали про вас, да вы для нас никто и звать вас нет. Быстро прибежали еще и свет восстановили. Они пришли провоцировать, что Конечно. Построено на том принципе, что платить должны лохи. Вот принесешь мне документы, я тебе деньги заплачу. Не принесешь, ты для меня никто из вас тенька. Пошел в Я расскажу и покажу людям, что нужно делать и как. Чтобы люди видели. Государственный орган несет ответственность? Или та управляющая компания, которая выкладывает? Та управляющая компания, скорее всего. Ну, материалы это неизвестны. Ну, я имею в виду. Прекрасно. А где написано, что я обязан доверять тем документам. А давайте мы посмотрим 185-ю статью. Хочется посмотреть, а? Давай. Вот я тут, считаю. кстати, не, не ясно, кто отвечает. Там, скорее всего, должны быть условия прописаны на самом сайте за достоверность, кто отвечает. видите Там написано, я знаю, что отвечает сама управляющая компания. А -а -а. Но 185 я статья предоставляет вам Антон и вам Игорь читаем. Предоставляет вам, вы вправе, да, третьему лицу, вы же третий лица да, вправе удостовериться в личности кого? Каждого собственника помещений в многоквартирном доме, представляемых, да, и сделать об этом отметку на документе, подтверждающем полномочия кого? управляющей организации. Давайте. Где она? Документы, подтверждающие лично, это, удостовериться в личности представляемого. А кем, кто выступает представляемыми? Собственники помещений в многоквартирном доме. Я что-то придумал, нет? Антон. Ну, кроме жирной попы, ничего. Я придумал жирную попу. Я не понял. Ну я же так вопрос поставил. Антон мне сказал, что я кроме жирной попы, попу ничего не придумал. Да. Ну так получается. Так. <свят> Потому что жирной попы-то попы нету тут в документах, ни в материалах дела, ни в законах. Нет, мы говорим про то, кто чего придумал. Да я и говорю, кроме жирной попы, ничего. Вы говорили про потную попу. Ну, только были называете про потную попу. А, да, сегодня, извиняюсь, сегодня была потная, вчера была жирная. Да. качество поп у нас меняется каждый день. Ну, это, в принципе, нормально, как Луна посветила, вот она. Все написано, вот как-то сделать отметку на документе, подтверждающем полномочия представителя. То есть я, я должен сделать отметку, я Документ, который подтверждает полномочия представителя. Читаем пункт четвертый. Правила настоящего кодекса о доверенности применяются также в случае, когда полномочия представителя управляющей организации, да, содержится в договоре, так, в том числе в договоре между представителем и представляемым, то есть собственниками, между управляющей организацией и собственниками, между представляемым, то есть между собственниками и третьим лицом, между собственниками помещений и вами, либо в решении собрания. Вот любые из этих документов должны быть представлены вам в качестве подтверждения полномочий кого? Управляющей организации. А вы, получив эти документы в порядке статьи 312 Гражданского, Гражданского кодекса, вправе удостовериться в личности представляемого, то есть, Каждого из собственников, которые наделили управляющую организацию полномочиями оказывать и выполнять услуги и работы по содержанию жилых помещений в многоквартирном доме, а также предоставлять коммунальные услуги собственникам и нанимателям помещений в этом многоквартирном доме. Я ничего не упустил. Ну да, может быть, такое с это не обязан, а может быть, а может и не быть. Что ну, не может, письменное, быть. Письменное может быть? Письменное предста полномочия может быть представлена третьему лицу. Отлично. Отлично, может быть представлена, а может быть и не представлено. А раз оно не представлено, значит что? Значит и нет еще полномочия. Нет Если полномочий, мы, мы должны отличить, чего? документ есть... Значит, мы смотрим, подтверждает он обстоятельства или не подтверждает. Я же вам сегодня, вот, 196-ю статью открываю. Оценивает доказательства. Вы полноправный участник гражданских отношений. Антон, и Игорь, и я, и Ольга Борисовна, и тут у меня большая группа людей по всей стране, которые, извините, оценивают каждое доказательство. Мы полноправные участники гражданских правоотношений. Мы оцениваем доказательства. Доказательства либо есть, либо нет. Нет доказательства, нет документа, подтверждающего полномочия. А то, что они там где-то чего-то ополняют, да мне плевать, кто их наделил полномочиями-то. Если тебя не наделили полномочиями, что ты вдруг кинулся-то, что ты делаешь? Денег охвата. Поехали дальше. Поехали дальше. Нет, Чтобы так подождите, дальше. вы же не разобрались. Все, я уже понял, я понял уже. Что? А если... то, вы поняли? Ясно, ясно да. тут. Ну, так да, вы Оцениваем документ. Документа нет. Оценивать нечего. Полномочия не подтверждены. Отказать в удовлетворении исковых требований в связи с тем, что управляющая компания не подтвердила факт наделения ее полномочиями собственниками помещений, в общем, многоквартирном доме, адрес какой-то, путем принятия решения на их общем собрании. Все. Да, все понятно. Предоставление документов нет. А то, что он там собирает деньги какие-то, то, что он там якобы оказывает, совершение сделки неуполномоченным лицом. Вот и иди туда. 183 это осталось. Я заявляю, что ты совершаешь сделку неуполномоченно. Да мне похрен, что ты там чего-то где-то понес. Я должен тебе что-то возвращать. Сегодня ты прибежал, сказал, что я тут оказываю. Завтра другой придет придурок. Точно так же предъявит. Я что-то должен каждому платить. Я-то почему об этом говорю? Я в свое время, у меня, я сейчас скажу, в 2016 году. У меня такая же ситуация была. Две управляющие организации направили две, два платежных документа. Вот у меня, значит, одной значит, ко мне обратилась, жительница говорит, Виктор я платила по квитанциям, а сейчас другая пришла в суд меня вызывать, чтобы я, я заплатила там той организации 180 тысяч рублей, сейчас другая говорит, что я ей должна 180 тысяч заплатить. Я говорю, а у вас договор управления это заключен с той организацией, которая платила? которую платили? Нет, не заключен. Я говорю, ну поехали в эту управляющую организацию. Приехали в управляющую организацию. Говорю, ребят, либо вы заключаете сейчас договор, либо мы подаем заявление о том, что вы мошенническим способом взыскали денежные средства. Они заключили с ней договор с Надеждой Федоровной. Мы подписали, все отлично. Я прихожу в суд. Управляющая компания начинает предъявлять. Я говорю, так... Давайте мы с вами разберемся. Вы-то на основании чего это предъявляете? На основании решения собственника. Я говорю, отлично, а где собственники-то? Они да, мы же оказываем услуги, я не знаю. Вот у меня у моей доверительницы вот, есть договор управления, она с ним его заключила, она деньги перечисляет. У нее все. А вы договор-то предложили заключить? Они говорят, нет. Раз нет, тогда чего все приперлись? Когда заключите, тогда и предъявляйте. Суд, суд признал нашу правоту. Вот и все. Здесь то же самое. Давайте дальше, что ли? Я не знаю, Антон, все понятно, нет? Да, по, к этому, к исковому заявлению, может, вернемся? Да, давайте. Там еще, там еще хлеще формулировки будут. К исковому давайте какие формулировки. Какие, на ваш взгляд, еще хлеще? Ну, дальше на следующей странице. На следующий, Ну, давайте, в следующую страницу. Мне даже любопытно, что там такое супер-пуперовский-то там произошло. Вот здесь? И что тут? Вот самый верх. А! <и> <и> <и> ущерб зданию. <и> <и> Ураться, блин. Наносит ущерб зданию. Bar. Не состоянии осуществлять в полном объеме содержание и ремонт. Скажи, я сейчас заплачу. Теперь вы понимаете, как эти все древние сооружения Греции развалились? Они просто не платили за них. Это у них там управляющий компания. Да, да, да. Все перечислили. А 312 забыли. А 44-ю, 48-ю забыли. А 162 ю это почему вы избирательно-то применяете ЖК РФ? 131-ю, 132-ю не применил. Дураком, а туда же лезет. Ладно, размажу я эту Может, С дерева недавно это? спустился. Видать, очень здорово. Я сразу скажу, что вот это Рисконсуль, что ли? Да, Матюшенко. Представитель ООО КДС, видимо, недавно с дерева спустился. Холоп холопом. Почему? Потому что не знает, что такое подпись, не знает требования закона. Когда хочу, тогда исполняю. Когда не захочу, буду от него свои поганые, вонючие ноги вытирать. Вот он вам что демонстрирует. А, а, значит, судей используют на побегушках. С*** на побегушках ему очень нужны. А те бегут и готовы исполнять, потому что мозгов свои и нет и не знают норм права. А и вот, это, вот это судья, это и есть. она побегушка. Да, Виктор, а вот о восстановлении мы сейчас должны подать исковое восстановление, если правильно, да, вот мы сейчас первые действия, исковое восстановление положения, существовавшее нарушение права. И и вот сейчас смотрите, по Антону конкретно рассказываю. Заявление о разъяснении решения суда, она, естественно, начнет дуру включать о том, что разъяснению, определение разъяснения не подлежат. Почему? Потому что мы ее фактически схватили э, за руки за ее поганое и шаловливое. Но это отказ ее. Значит, ответить. Это будет самостоятельным основанием для обращения, значит, для обращения в квалификационную коллегию. Мы будем говорить, что она не знает норм процессуального права и, значит, и, соответственно, не исполняет надлежащим образом. Ее надо устранять отсюда, убирать, она не, не способна осуществлять. Как ее фамилия, ты Амельченко. Амерченко, ну скажем ее, ее близко подпускать нельзя к осуществлению правосудия. Почему? Потому что, ну во-первых, она значит холопского звания, она холопка. А раз она холопка, то холоп не может Господь судить. Это по определению. Называя вас по фамилии, имени, отчеству, она признает факт того, что вы являетесь, вы являетесь господином, вы являетесь высшей кастой, а указывая себя Значит, только по фамилии без указания имени отчества. Они признают себя холопами. А холопы не могут судить господ. Хвалив коллеги такие же холопы. А мы должны показывать, что они сами, сами, они же сами признают себя холопами. У холопов холопы не было имени. Не у выходит. холопов не было отчества. Более того, они демонстрируют свое неуважение. К имени, которое наделила их матушка с батюшкой. А вторых, они не признают отчество, то есть они презрительно относятся к своему отцу, когда вот так пишут. И мы должны об этом четко говорить. Если нового нет, нормы гражданского кодекса четко определяют. Каждый выступает под своим фамилией, именем и отчеством, причем полным. А если они выступают. Под таким-то они демонстрируют, что они холопского звания. То есть они холопы. Более того, они демонстрируют свою невежественность и дурь. А дурь, с дураками, извините, с дураками общаться нельзя. Более того, от них держаться надо подальше, потому что они не понимают, что они творят, что они здесь. не понимают последствия своих действий. А также не могут ими руководить. Вот эта Матюшенко и вот эта Амельченко, они демонстрируют, что они вообще ничего не понимают. Я наоборот стараюсь к ним поближе, чтобы показать их на видео для всех. Кого? Ну, всех. Я всех на видео показываю. Я уже три года видеоблог веду. А, еще, Виктор. подождите, мы должны четко понять. Подождите, Игорь, сейчас с, с, с, с Антоном закончим. Показывая их ближе, вы говорите, мы говорим о чем? Мы говорим о том, что они сами себя признают холопами. Есть гражданин страны, гражданин страны, он выступает, читаем статью 19, давайте, раз уж мы по этому поводу пошли. Не я же это придумал, а, извините, это гражданский кодекс, открываем, 19 статью, они не признают себя гражданами, они не признают себя холопами. Мы, самое главное, мы должны указать, что перед нами холопы, Они не понимают последствия это, совершения своих действий и не могут ими руководить. Гражданин под своим именем, а если они осуществляют свои права и обязанности под фамилии и инициалами, значит, они сами не признают себя полноправным гражданином страны, и мы вправе относиться к ним, как к холопам. Ну, примерно то же самое я и показываю в своих видео. Да, вот мы и должны сказать, надо поржать над ними, давайте я приколюсь над ними, надо ее их потными попами, блин. И, э, Виктор, я тут набросал э, списочек, э, если чат откроешь, увидишь. Чего? Ну, какие документы нужно составить? Чат у тебя документы. видно? Сейчас, подожди, тут, тут как-то работать странно стало. То ли оборудование. Так, на Мельченко, служебный подлог, да. Разъяснение определения, да, заявление о разъяснении определения. Служебный мере, это низкоммерческое а исполнение коррупционной обязанности про директора Русина. Директор Русин в данном случае занимается самоуправством. Более того, я насколько помню, у него нет документов, подтверждающих его полномочия. Это заявление о возбуждении уголовного дела, как минимум, в отношении этого директора Русина. Фамилия, имя, отчества, заявление о возбуждении уголовного дела – по этому факту надо указывать, значит, подавать в полицию. Я уже подал в, это, в прокуратуру по 159-й УК, и там еще несколько статей. Там мошенничество и самоуправство, все в взаимосвязи. Мошенничество по Самоуправству, почему? потому что нет документов, но надо, когда мы подаем заявление, надо конкретно указывать. У директора Русина, для того, чтобы он имел право направлять квитанции, должны быть документы. Это решение Общее собрания Собственников. Где это решение? Более того, он исполнил обязанности, возложенные на него статьей 162, а деньги взыскивает. Есть его код закона, не допускается с противоправной целью. У него в данном случае цель какая? Неосновательное обогащение, приобретение денежных средств без установленного законом и сделкой оснований. Ну, что тут? Ну, по ясно. То, что там у вас судьи, они не знают, за что схватиться. Ду, ду, холопка на холопке. Ну, так что сейчас сделать? Мы в любом случае должны с ними бороться. Мы должны показывать, что вот эта судья, она фактически демонстрирует свое э, холопское происхождение. И всегда знаете, что перед вами холоп. Холоп. Или как там у них Баб бабочка, бабы-то назывались. Мужики холопами, а ее, ее там вообще, по-моему, ни за что не ценили. Виктор, а вот это вот встречное исковое, которое мы подаем, вот что значит восстановить положение существовавшее для нарушения обществом процессуальных прав и заявителя? Они подали исковое заявление, подали без соблюдения требований закона. Правильно? Да. Восстановление положения, значит, первоначально оставить без рассмотрения и разрешения. Без рассмотрения должно быть расставлено. Принято решение отменить определение, выше стоять вот той, организ... той мирового судьи, и вернуть, оставить его без рассмотрения. Но это оно должно быть принято к производству до того, как решение по существу по этому делу было принято, правильно? Здесь смотрите, должно быть как? Да, вот а вы успеваете пять дней. Там когда у вас судебное заседание о У меня 8 12, 12 февраля. Дня. Все, 12 февраля, сегодня первое. Завтра подаете пять дней, ну максимум восьмого, девятого, до 12 числа. Вы уже подали. Подаете и здесь заявляете, здесь надо написать судья такая-то действие преступно, в, интер... в это исполняя коррупционные обязательства в отношении организацию, у которой отсутствуют документы, подтверждающие полномочия. Вот и все. Здесь точно это коррупционная связь. Нет ни одного документа, подтверждающего. Она собирается рассматривать в упрощенном порядке. О каком упрощенном порядке идет речь? Там в упрощенном порядке, если вы не, не оспариваете решение, а вы его оспариваете так или не так. Конечно, я вы и в же... судебном приказе там много чего написал. Вот именно, вы уже там говорите, что я не согласен. А она собирается в упрощенном порядке. Думай, туда лезет. Ну, то есть вот это дело приняли к это, исковой наш уже приняли к производству, и мы в основном в том деле заявляем ходатайство об отложении дела до рассмотрения этого по существу, правильно? Допустим, она ну, хочет там делать. Вы можете подавать, она может отказать, доплевать. Да У вас все равно это заявление это осталось открытым. Вы подавая заявление... А восстановление положения, вы фактически дезавуируете ее решение. Она-то может хоть что делать. Пусть хоть на ушах стоит. Трусы снимет любом... и бегает по, по залу. Че? Но в любом случае, заявлять надо ходатайство об отложении, или пусть само идет своим чередовым заявлять решением? Заявлять надо. Заявлять надо. Вопросы? Ну, Через иск или отдельно? ей? Вот у вас должно быть сейчас, вы должны готовить заявление об отводе, о безусловном отводе. Указывает, что она вообще не способна что-либо осуществлять, какие-либо действия. Более того, она совершила действия, имеющие признаки преступления, служебного подлога. Это я уже написал ей. И... Вот. Это уже однозначно, что она служебным подлогом занимается. Она... Здесь нет никакой ошибки. Какая здесь ошибка? Вы поднимаете исковую... Ошибка была бы только в одном случае. Если бы они где-то... Ну, там бывает что-то. там Вот это чего-то есть, там чего-то нет. Но такие вещи, которые... вот Элементы, когда проверяешь... Элементы проверить легко. Они либо есть, либо их нет. Когда ей указываешь на это, она упирается и действует дальше. А это... Значит, ей, если вы указываете, она обязана что? Она обязана восстановить положение, существовашее до нарушения а, ваших прав. У нас гражданский кодекс об этом говорит. На нее возложена обязанность восстановить положение, обеспечить защиту ваших прав. А если она не, не исполняет, мы то почему должны шевелиться по этому поводу? Так, еще вопросы, ребят. Я устал, честно говоря, уже чуть-чуть. Виктор, <соцентрический> я <соцентрический> надо вас перечу, поэтому на сегодня все, я думаю, У меня вопрос. Антон, Давайте. А, значит, самый первый документ, который должен подготовить, это иск о восстановлении положения, да? Ну, у вас вообще... Вообще это делается очень быстро. Вот я скажу, что я говорю, Антон. А, почему? Потому что обстоятельства одни и то же, там два-три слова меняете, и уже как бы пошло дальше. <соцентрический> Формулировка стандартная, поэтому... Вот то, что вы сейчас подаете заявление о, значит, о восстановлении положения, вы там указываете обстоятельства и значит, ну те же тоже да, указываете, что должно быть фактически там сделано то, то, что говорит о, о нарушении нормы права. Подаете заявление об отводе то же самое вы говорите, так извините вот это вот это сделано. Подаете заявление об, об устранении судьей допущенного ею нарушение требований законодательства тоже об этом говорите и говорите. Каким образом и восстановить положение, предписать управляющей компании сделать то-то, то-то. Тогда я приму ваши, ну, скажем так, изменения. Вот и все. Еще раз, все действия мы направляем на то, чтобы показать защиту своих прав и свобод. Подаем заявление, она отказывает, подаем возражение относительно действия, она не отказывает. Подаем заявление об отводе. Вот такое, как бы, знаете, первое устранение нарушения, значит, какое, вот мы берем первое, да, не указаны сведения о имени, отчестве и фамилии, значит, представителя истца. Не указаны? Не указаны. Должны быть указаны и его адресе Не указаны, значит, уважаемый суд, требую, требую восстановить положение существовавшее до нарушения этого права путем предложения, управляющей организации внести изменения, высковое заявление и подать такое заявление. У них же есть право изменить содержание. Вот. Если они отказываются, они будут вещать. а я, я здесь не обязан ничего делать. Ну все, уважаемый суд, следует, требую признать действия, действия истца недобросовестными и при принятии решения отказать в удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме руководства. Статью 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вот и все. Виктор, а, а вот заявления об устранении нарушений, они в хронологической последовательности должны быть предъявлены? Как они, нарушения происходят, или по степени их важности? Мы идем по порядку. Рассмотрение дела по существу заключается в следующем. Мы берем последовательность, которая изложена в нормах процессуального права. Открываем 131 статью, и там все написано. Вот мы открываем статью 131, и по ней пошли ГПК. Вот как там написано, мы так и идем. Ну, вот как написано 131. Вот пошла содержание. Вот они требования. Дошли обстоятельства, на которых, естественно, основываются свои требования. Вот мы и пошли по этому. По каждому обстоятельству. БАМ, БАМ, БАМ, БАМ, БАМ, БАМ. бам. Вот это все, сколько там есть. Наплевать, сколько там будет этих заявлений. На каждое обстоятельство отдельное заявление подаем. На каждое заявление готовим сразу возражение относительно действий председательствующего. На каждое заявление готовим заявление об отводе судьи. То есть мы заявляем о том, что предположим, нет имени и отчества. И говорим, нас следует устранить, потому что заявление с этого момента не имеет юридической силы и не может быть положено основу решения суда. Ты либо восстанавливай ситуацию, либо отказывай, оставляй без рассмотрения. То есть мы должны их загонять на ту, на ту территорию, когда либо у них, значит, либо они устраняют допущенные нарушения, либо у них отказывают в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Либо то, либо другое, либо то, либо другое. Виктор, а вот по поводу, вот немножко отвлеченные, еще чуть-чуть. Значит, по поводу это, тайной комнаты, если она вообще рассматривает отводы, сидя и говорит, я вам сразу отказываю, это вообще существенный момент, на это надо ссылаться. Нет, нет, вы спокойно относитесь. Вы, я даже, знаете, я рекомендую, да у тебя силы не воли прямо написать там, да, мы сейчас пишем даже в заявлении об отводе, в связи с тем, что... Судья у нас трусливый и покосливый, он не сможет объективно рассмотреть и опровергнуть доводы заявления об Атлее. Поэтому мы спокойно отнесемся к тому, что она скажет, что значит, не указаны какие-то обстоятельства, свидетельствующие. значит, Они там пишут такую дурь, надо вот просто я возьму, подниму. И честно говоря, они там такую дурь пишут обычно, потому что, извините, если человек дурак, то его определи, по определению сразу можно определить, что перед нами дурак. Это они думают, что они такие умные. Они почему думают, я вам скажу, они списывают друг у друга. Вот сейчас в судебную систему пришли откровенные идиоты. Они не способны ничего не ни думать, не понимать, они не знают элементарного но мантию нацепили и выносят решение именем Российской Федерации за такие решения их надо к уголовной ответственности привлекать ладно Виктор на сегодня спасибо вам большое готовы... Виктор Виктор я слушаю слушаю а этот э, можно образцы вот этих всех заявлений возражений отвода но мне надо искать, я не знаю, у меня тут... Вы видели, сколько у меня папок? Это вот буквально с начала года у меня. Там около 40 их. В каждом, в каждом еще не по одному делу. Все это одновременно. Мне тяжело, знаете, я вот когда выкладываю материал, я вот прошел, рассказал, я рассказываю о принципах. А эти принципы, они постоянные. Вот когда это все выучите, поймете, вы будете как рыба в воде. Вам плевать, что они там делают. Но для меня, я скорее вот, сразу скажу, как только я вот эти все принципы изучил, все взаимосвязи внутренние, вот мне совершенно по барабану, кто и что делает, кто что говорит. Я вообще могу не слушать, что они там молотят. Я просто знаю, что перед нами, передо мной дураки, вот мы с вами сегодня разбирали, я же ничего не придумаю на ходу, все прямо вам рассказываю, дословно, потому что я уже выучил эти нормы. Но у вас, конечно, сложно, потому что вы только начинаете. В позанимайтесь, Вика. вы будете долбить так, что мало не покажется никому. Вик, Вик ну, да. а практика в процентном соотношение какая? Какая практика? Ну, я имею в виду, вот эти дела, которые все четко сформулированы, какая результат? Результат какой у дурака может быть? Они сейчас не знают, куда деться от этого. Вот они уже сейчас... У меня э, какое-то дело, они уже рассматривают, по-моему, скоро два года будет. Все еще, все еще не могут разобраться. Они вот, я вам сейчас скажу, значит подали мы заявление, значит вот такое встречное, там уже вынесено решение, они сейчас не знают, как от нас отвязаться. Почему? Потому что не знают в апелляцию, они боятся направить в апелляцию. Они начинают всякую херню придумывать, чтобы это не, не отправить в апелляцию. А мы их сейчас размазываем. Я ведь вам те документы, которые мы судье направляем, я их эти вам в тексте прямо так выкладываю. Они вот какие есть, я их ничего не причесываю. Но вы видите, документы достаточно жесткие, формулировки там достаточно жесткие. Ой, Виктор, а получается, ну я попробую сам, конечно, это все составить. но, ну, конечно, бы хотелось бы хоть какие-то образцы. И... Ваша задача давайте так. Вот сейчас, Антон, вам нужно сосредоточиться, вот я заявление дал, вот по этому заявлению прямо офигачьте. Первое, что делаете, вот эти, значит, четко делайте, вставляйте хотя бы те обстоятельства по каждому, по, по предложениям. Вот вставили, вставили, вставили, потом мы с вами вместе сформулируем, значит, как бы, как, что там нужно. Добро, постараюсь сегодня сделать. Вот это все делайте. Там вещи стандартные, есть вещи нестандартные. Вещи нестандартные вместе с вами сделаю, а стандартные вы сами напишите. Там особо проблем нет. Ну вот я людям, которым дают, те, которые вот у меня сейчас делают, они один-два раза позанимались. Виктор говорит, вообще все, все круто, быстро делаем. Добро. Как сделаешь вообще? Я Ольга Борисовна 200 страниц мы готовы. 200 сколько? 209, да было. Семь. А? Семь. 207. 207 страниц. Да, за вот, сколько? За полтора, да? За полтора дня она сделала самостоятельно, то есть по образцу. Вот дали бы такой 270-стричный образец. Да, а что толком? Мы написали, они сейчас не... Они, они обфукались. Почему? Потому что все возражения нужно опровергать. А опровергнуть-то у них способности-то нет. Они не встречались с этим. Они сейчас не знают, а мы их сейчас обсираем и говорим, да у вас вообще, вы только ходите, щеки надувайте, да глаза пучите, да полупопиями потными шевелите под мантиями. Они просто напишут, не видим ничего, не установлено. Так, а я тоже не вижу, кроме, кроме потных полупопий, то я больше не вижу. Ох, Решения-то нет. Они, еще раз, ребят, мы за... Мы, но Мы, понимаете, очень серьезно относимся, научитесь над ними прикалываться, ржать. Почему? Потому что то, что они творят, вот как только все граждане начнут над ними прикалываться, все, как только начнут, вот сейчас, смотрите, выходят там люди, начинают там что-то сердиться, да не сердиться надо, а надо уже ржать над ними, как только начнут над ними клоуничать, все, власть потеряла свой, вот все, что могла, она потеряла. Как только люди стали над ними хохотать, все. А Виктор Аукцион. По поводу... Мы делаем смешными. Они сами себя сделали смешными. Не мы же. Да им уже плевать на свою репутацию, их у нее нету, главное... А если им плевать, тогда мы праве их называть, как мы, как мы считаем, хоть холопами, хоть как. Раз им плевать. Им бабки главное. А что там их как называют? Им, им это, а это... Это, это еще раз, это, это Игорь кажется. Это Игорь кажется. Это пока публично их не коснулось. А вот когда публично будут касаться, тогда я так думаю, ну представьте себе, она суд открывает, а на дне все начинают прикалываться. Да мы слышали про вас, да вы для нас никто и звать вас не это, это дело такое, это публичная работа, причем судебная. Так что, не надо. Это... Так, ну вот а это... вы сами-то вот по своей кварплате там смогли так, чтобы не платить же мошенникам? Или все-таки вынудили они вас? Вон, Ольга Борисовна, сколько вы уже не платите? Скажите. С одиннадцатого года она не платит ни копейки, с 12 -го года ни копейки не ну, платит. До приставов дошло это дело? А что толку? Они даже и не подают, они знают, что мы здесь эти, мы их раскрутим, и приставов раскрутим, никого не суются. Они вот здесь три года, правда, эта Ольга Борисовна сидела без света, да, да, направили в это. А, куда вы направили? К президенту. Она как начала всем направлять этим высшим, сюда примчались, она на прием в Питер поехала, на прием. Следственный комитет попал прямо к начальнику, пришла. Сказала, что за херня такая, у меня долгов нет, а, значит, я готова платить. Они мне и документы не направляют, и свет отключили. Быстро прибежали, что и свет восстановили. Хорошо. Значит, а дело в вот, том, они направили как? Она направила документы, которые, давайте мне документы, я буду вам платить. Они документы не направляют. Она говорит, ну раз не направляют, значит, вы деньги не получите, мне насрать на вас. Все. Молодцы. То есть есть практическая ценность не только над ними посмеяться, но и не платить мошенникам. Вот что. Игорь, еще раз, не забывайте. Сейчас мы находимся в той ситуации, когда в суде собралось быдло. И этому было никто не, не противостоит надлежащим образом. Вот так, чтобы прямо и говорить, ты вот здесь накосячила, давай исправляй. Ты вот здесь накосячила, давай исправляй. Нету таких людей. Вот я смотрю, вот фактически нет. Не ну, представьте себе, ну ладно, Богдан Виктор Владимирович, что это один что то э, трепыхается, что-то делает. А вы-то где все остальные? Я тоже трепухаюсь. У меня, между прочим, стаж 2012 года тоже. Вот видите, какой вы наглый. У меня там еще оттягтяющие обстоятельства. Они еще даже не достроили квартиру, а стали уже квартплату брать. Вот, ну, каких свет не видал. Вообще. То есть я плачу, строю. давайте мы это как-то будем завершать Просьба. Спасибо, Виктор, большое и вам. Благодарствую. Давайте, давайте ребятки, доготовьте завтра, утренчком следствия, не знаю, будет у меня силы завтра на урок. Да. Ну, постараюсь подготовиться. Антон, значит, смотрите, мне нужно от вас, я э, начал готовить уже те, начал готовить процессуальные документы. Мне нужно от вас номер телефона, чтобы я, я подготовил шаблон документов, процессуальный, чтобы все у вас было аккуратненько, единообразно. Когда вы сможете меня направить на почту? Номер телефона прямо сейчас? Какой нужен? Городской Что? пойдет или только федеральный? Любой, на который, чтобы вам могли... Я же ваш, ваш бланк. Я сейчас подготовил значит, шаблон вашего документа, чтобы я туда внес. Все, больше ничего не надо. Угу. И я направлю вам сразу же документ, который я подготовил. Этот шаблон, можно будет на, это, на основе этого шаблона все остальные документы делать. Угу. Слушай, Виктор, а там ты разместил пост, по-моему, сегодня в ВКонтакте что ли, 18 документов именно вот по мировым судьям по, по ГПК. А что то ссылки на документы нет? Так, это про, про, про, про, про какой пост? Еще раз, Антон, ну-ка напомни. А, ну, мне пришло сообщение, что сегодня у тебя на странице был пост по поводу документов. Так, а, вот так. Понял. Вот сегодня там, там в три часа пятьдесят две минуты. Значит, я выложил перечень документов, минимальный перечень документов, которые необходимо процессуально готовиться к судебному заседанию. Это просто перечень документов, а -а -а. которые должны быть у вас. Название процессуальных документов без ссылок. Ясно. Потому что был вопрос, где, чего и как. Но дело -то в том, что надо вот эти процессуальные документы научиться грамотно заполнять, как только... Любой человек поймет, каким образом составляются процессуальные документы, и все остальное становится уже, ну, просто технической работой. Угу. Вся, беда, вся беда, в том, что вот я сегодня как раз проводил урок. Вся беда в том, что большинство людей не представляют, как должен проходить судебный процесс. В результате вот эта которая сегодня скопилась, это бывшие прокурорские, бывшие полицейские, вот этот они вообще не знают, что такое судебный процесс. Ну, я к такому же выводу пришел. Ну, а раз они не знают, значит, надо учить. Ну, а чтобы учить, учить нужно самому научиться, я стараюсь. Ну, я-то вижу, вижу. Значит, у вас сейчас суд когда будет, ну напомните мне? 12 февраля, через 10 дней. 12, я так и не понял, что там суд, по рассмотрению по существу. А, это у вас будет это э, в упрощенном производстве, <свят> да? Да, да, да. Да. Но там нет оснований для упрощенного производства, это щ то бегает, что-то молотит. Ну ладно, бог с ним. Ну вот я бы а, этот э, иск-то подготовил, который ты мне советовал. Я его это, ну, сделал, отправил сегодня на почту утром. Я видел, но я еще не прочитал, потому угу. что был занят. Хорошо, я к утру почитаю, ознакомлюсь. Надо будет направить это исковое заявление в вышестоящий суд. Голову суд, Судью будем, будем чухать по полной программе. Тем более, это не какой-то. Почему исполняешь это обязанности? Кто его? Кто назначил исполнитель обязанности? А там в материалах дела есть постановление председателя суда городского Кузнецова. Угу. Так, мне тогда надо будет значит, название вашего городского суда полное, и фамилия, имя, отчество председателя суда, потому что я на его имя буду писать готовить документы. И еще мне нужно, значит, квалификационную коллегию. Квалификационную коллегию, значит, Югра, да, у вас там? Угу. Вот, значит, адрес и председатель этой квалификационной коллегии будем готовить свои документы на вот эту которая не умеет два слова связать. Сейчас это все Похва пишу. Похвалим квалификационную коллегию судей. Почему? Потому что уровень, уровень подготовки судейского корпуса отражает, вот показывают, как работает квалификационная коллегия, так и судьи работают. Если квалификационные коллеги дураки работают, то, собственно говоря, от судей, от судей ожидать чего-либо другого нельзя. Так, председатель Сургутского городского суда, а название мирового суда, да? Ну Мировой суд у меня уже здесь есть, я все подготовил. Мне сейчас нужно название городского суда, э, имя полное, имя председателя городского суда, квалификационную коллегию. Uh -huh. Кто у вас там, значит, в югре. И, значит, ну, все, собственно говоря, председателя не надо, но если будет председатель, фамилия, имя, отчество, тоже будет очень здорово. Уже пишу. Все, давайте, пишите, отправляйте. Я, сейчас, я отдыхать ложу где-то. Если есть вопросы, давайте задавайте. Если нет, то давайте я пошел отдыхать. Ну, в принципе, нет. Я сейчас буду готовить сообщение о совершенно преступлении. Как могу, отправлю. Да, здесь надо, здесь надо, совершили преступление, почему здесь надо говорить о том, что это самоуправно, самоуправно сфальсифицировали документы, документов, подтверждающих наделение их полномочия управляющей компании нет. Они именно вот здесь же смотрите, здесь должно быть Антон, все понятно. Они на управляющую компанию возложены обязанность заключить с вами договор управления, если ее выбрали собственники на общее собрание. Кто мешал вам направить эти документы? Никто. Вы к ним обращаетесь, они говорят, мы вам ничего не дадим, так? Да. Все. Значит, они никто. Я бы вообще, если бы был ствол, я бы их там вообще бы как погнал оттуда все, вот эту всю команду нахер. Нельзя, им это только и надо было. Они же меня видел, а, провоцировали. Они пришли. И... Они... они пришли провоцировать, что ли? Конечно. Красивые, симпатичные, я сразу это понял, к чему они уклонят. Ну, ясно. То есть э, им, им нужно было спровоцировать? Конечно. Ничего, он же нет. меня и толкать, а? и толкать начал, и сматерился там и по-всячески. Не получилось. Ничего страшного, ничего страшного. Надо вот вам людей там побольше ломать таких мужичков, которые... Так они, будут, приехали, они приехали буквально через минуту. То есть они да. все быстро сделали. я Как только свет пропал, я сразу своим сообщил. Меня отключили, срочно приезжайте. И вот они 10, угу. 10 минут ехали, и все, приехали, а эти уже разбежались. они на машинах эти взяли? Ну, конечно. Но в следующий раз она просто с ребятами сразу разговаривать. Нет, нет, нет, никакого криминала. Никакого криминала. Это, это не криминал. Н это не криминал. Ну, я слышал вот то, слышал твою нет. версию, споткнулся в это, случайно. Совершенно верно. А, здесь не надо, еще раз. А мы должны в зубке показывать этим Здесь нет ничего криминального. Я бы мог согласиться, что это криминал, только в одном случае. Принеси мне документы. Вот принесешь мне документы, я тебе деньги заплачу. Не принесешь, ты для меня никто из ватенька. Пошел в жопу. Ну, видимо, у нас разный с вами опыт, поэтому... Вот так вот. Ладно. Антон, давайте до завтра свяжемся где-то часов в 9, если вас устроит. Ну, давайте, Антон, до завтра. Так, смотри, это все, отправил всю информацию, которую ты просил только что. Сейчас проверю, подожди Ага, все есть, пришло. Телефон, председатель Сургутская. Все отлично. Давай до завтра. Добро. Благодарствую. Сургуту, Сургуту привет. Благодарствую. Смотри, вот мы с тобой смотрим документ. Размер платы за услуги по управлению. А в платежных документах, насколько я понимаю, ты платежные документы, кстати, они представили вот этот, в материалы дела? Нет, я тебе все сфоткал. Вот все, что есть, и договора там нет управления? Нету. Отлично, весело. Весело-весело, встретим Новый год. Вот я про что и говорю, ну-ка, давай-ка той странице еще посмотрим, что там говорит. А здесь размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. Смотри, правильно? Угу. Так, А здесь у них уже размер платы за услуги по управлению многоквартирным ремонту и текущему ремонту общего имущества. А это часть. А жилое помещение где? Не Нету. А приложение номер три, договор управления, а где сам договор управления? Нету. А договор-то управления, где и кем он Где условия договора-то управления? Нету. А какая связь между этим? Они рассчитывают, что э, здесь кругом дураки, что ли? Да. Телевопытно. Ну и как обычно. И это вот это, все фуф... вот это все фуфло они толкают туда и рассказывают нам сказки о том, что здесь они там супер-пупер чего-то могут. Здесь легко все просматривается. Начиная с 2006 года, фактически 15 лет, на территории города Сургута работает организованное преступное, хорошо организованное преступное сообщество. Все, по-моему, ясно. Мне даже больше и рассказывать нечего. Из документа все видно. Какую управляющую? А управляющей организации? Отлично. Где? место размещения, расположение этой организации, кто руководитель, кто действует от этих организаций, от НИКОМ и ДЭС, кто вправе действовать без доверенности, кого выбрали-то, кому обращаться-то. Ну, здесь самое главное, что, насколько я помню, статья 185 Гражданского кодекса предписывает сделать отметку о том, что лицо, которое... Вот этот документ приняла, да? Она убедилась в полномочиях, представляя их. Но сейчас-то у тебя, Антон, как доверенности, я правильно понимаю? Еще раз пропадал. Что у меня? Вот этот документ управляющая организация использует как документ, подтверждающий ее наделение ее полномочиями. Ну да. Ну. Но... Кто представляет этот документ, тот и должен предоставить сведения о представляемых, которые приняли участие, а здесь их нету. Проверить-то нет возможности. В данном случае э, представили документ, который подтверждает ничтожность принятого решения. А он ничтожен с момента. Его просто, ну как мы установили, он ничтожен с любого момента. С момента. Издание этого документа, вот он, 7 декабря. То есть они действуют по ничтожным документам. И они даже не стесняются сюда, бегают с этими документами. Молодцы, красавцы. Так, так ну и что сейчас маманя твоя вот такая биологическая говорит? Да ничего Ты не с говорит. С не общался? Нет, я с ней не общаюсь. Антон, Антон. Ничего не говорит, я с ней не общаюсь. А как ты говоришь, что кто-то тебе смс что ли, прислал? Она да, она смс-ки шлет, и все, я, я не отвечаю. А какие она смс-ки шлет? Ну, что типа, это, проплати, про я под, на, занимала, это денежных средств, короче, это, отправ, отправила, и там типа попросила Гришу, вот этого, Матюшенко Григория Александровича, она его называет Гришей. То есть, это, личная заинтересованность сразу прослеживается. Нет, подожди, стой, стой, стой. Давай так. Там лично заинтересованы, как бы, пока оценки оставляем. Значит, она позвонила, сказала Грише, а Гриша-то что, она не смогла сказать сразу, что это самое. Слушай, дорогой товарищ, а что ты бегаешь, свет выключаешь человеку? Слушай, э -э, Виктор, мы с тобой прекрасно понимаем, что начальник Юра дела с десятилетним стажем, как минимум, а у нее там 25 лет, как минимум, стажа которая работала в этой фирме, она прекрасно это все знает, всю эту кухню. Я еще раз, я, я прекрасно, еще раз. Вот э, смотри, Антон. Я прекрасно понимаю, как построена э, система ЖКХ. Она построена на том принципе, что платить должны лохи. Я правильно понимаю? Лохи должны платить. А умные люди не платят за ЖКХ. Теперь смотри, те прибегают и начинают делать из тебя лоха. Я правильно понимаю? Ну да. При этом они прекрасно знают, что твоя маманя долгое время там работала и была, извини, достаточно крутым начальником. Правильно я понимаю? Да. А с ней-то что, они эту тему не согласовывали? Да, конечно, согласовали. Отлично. То есть, я так да, Они согла согласовали, то есть от, от нее команда про произошла тебе чухать. Ну, скорее всего. Понятно. Скорее всего, от нее. Ну, раз от нее это произошло, так пусть она тогда и платит за все, что проблема-то в чем? Я пока зафиксировать хочу ситуацию, зафиксировать. Я не, сказал, так не принял решение, куда мы двинемся дальше и какой принимать, это, что будет предпринимать. Решения пока нет. Мы зафиксировали. Кто-то хочет платить за тебя деньги. Ну, пусть платит. Тебе-то, а что от этого? Не, не теплее, не холоднее. Нашелся со стороны спонсора, спонсор. Я как живу, так и живу. Правильно или нет? Ну да. Только я предполагаю, что это не просто спонсор, а скорее всего ДЗВЖР через нее проплатили. Да, ну и бог с ним. Пусть они ДСВЖР там проплатили. Еще раз, ты как жил бесплатно, так и продолжаешь жить бесплатно. Ну да. Вопрос-то, ты как не платил, так и не платишь. Я сейчас не обсуждаю дальнейшие действия. Они сейчас будут пытаться вывернуть ситуацию, что типа, смотрите, халявщик живет, а за него мама платит, типа. А, давай эту ситуацию разберемся. А, значит, он халявщик живет, а, значит, и, скажем так, угу. ну, давай разберемся эту ситуацию. Халявщик живет, за него мама платит. Ну, во-первых, не имеет значения, кто платит кто вносит денежные средства. Здесь мы это вообще просто-напросто отсекаем. Почему? Потому что кто хочет, тот и платит. Вопрос по правоотношению между тобой и самой ВЖР. Все остальное мы отсекаем. Ты самостоятельное лицо и ВЖР самостоятельное лицо. Я правильно понимаю? Ну, в принципе, да. Так. Твоя позиция. Предоставляйте мне все документы. Оформленные надлежащим образом, я буду платить я, правильно? Ну, такая позиция, да, пока идет. Все. Будут документы оформленные надлежащим образом, я подчиняюсь решению общего собрания собственников, принятому, принятому в установленном порядке, правильно? Угу. До представления таких документов вы действуете самоуправно. Вы используете документы подложные, причем это документы являются официальными с 2015 года. То есть речь идет о действиях, о нарушении норм уголовного права. Хорошо, ладно, Антон, у меня сейчас предложение, давайте немножечко сейчас отдохну mm -hmm. и по твоим документам, я сейчас пройдусь немножечко, я вообще-то хотел сегодня урок не проводить, но раз уж такая новая тема интересная, я расскажу и покажу людям, что нужно делать и как. Все равно рассказывать надо, потому что вот этот протокол, подведение итогов и всего остального, это очень важная тема, тем более сургутская. Ты не против? Чего еще раз? Ну, чтобы по твоим документам я провел урок. Да не вопрос, пожалуйста, только персональные данные, просьба затереть. мои и а Ивановны. А где они? В каком месте? А вот я тебе отправил в Телеграм документы, и мне в ответку уже... А я не буду там ничего пока касаться, только вот эти. А, вот это не вопрос. Адрес можно публиковать, у меня адрес в, это, в публичном доступе. Угу. Ну и все, а больше тут ничего и не надо. Я сейчас э, не, не очень долго, почему? потому что времени, собственно говоря, нет. Мне надо огромный объем информации делать, я и подготовлю... Вот. ну хорошо, сейчас вот отдохнем, через одну минуту начну урок. Интересно любопытная, забавная информация. Ты под запись забавная. будешь делать? Да, да. Ой, я тогда у себя тоже размещу запись. Давай, ну я как бы раз... сейчас от... урок открою, расскажу, чтобы люди видели. Ну да, у меня, чтобы у меня... люди видели, что, что, что делает вот эти вот эта которая сегодня обитает на территории города. Если они думают, что их не грабят, их грабят. Вот она. Хорошо организованная преступная группа. Ну ладно. Я в 12 часов начинаю урок. Все, пока. Ты немножко отдохну там, хотя бы лечки Добро. Благодарствую.